Выпавшие зубы и вам снились, Виктория, в последний день проработки Феху. Значит, что такое зубы? В русской культуре выпадающие во сне зубы являются разрывом неких связей. При этом, при всем, если во сне снится, что зубы с кровью, считается, что это к смерти близких родственников. Если зубы выпадают без крови, то это к смерти или просто уходу из вашей жизни неких некровных родственников, да, потому что зубы все-таки это связь родственных, корней родственных связей. Вот, поэтому здесь не обязательно речь идет о смерти, но речь идет о разрыве, определенном разрыве ненужных для вас связей. Очевидно эти связи, Наруни Феху точно не поддерживали ни вашу волю, ни ваше право. Есть такие ветки в роду, которые подобны Амеле. То есть они в общем-то не являются естественным продолжением дерева, а являются вот таким полупаразитом, который как Амела окутывает дерево. Вроде бы выглядит красиво, а на самом деле Амела делает дело совершенно паскудное. Она сначала три года прорастает внутри тела дерева, а потом, когда появляется, выясняется, что дерево уже очень сильно ослаблено и свои жизненные соки оно отдает почему-то не своим плодам, а этому кусту-полупаразиту. Это меняет структуру ДНК дерева даже и очень мало деревьев, которые могут сопротивляться нашествию Амелы. У нас на общей теории магии, на более старших уроках, кто вот до них дошел, а если не дошли еще, то когда-нибудь дойдете. Как раз, когда мы, где мы говорим о скандинавской магии, у нас обсуждение Амелы, там посвящено очень много постов и исследований. И вот когда вы туда дойдете, вы обязательно обратите на это внимание, потому что этот образ Амелы, он к величайшему сожалению, очень сильно искажен в культуре, поскольку и друиды, и волхвы, древности никогда не записывали свои изыскания, и свои ритуалы, и свои правила, и свои обряды. Было принято передавать из уст в уста от учителя к ученику. И, в общем-то, так было все совершенно замечательно и прекрасно, пока на европейские земли, в частности, на земле Галлии, не зашел товарищ Юлий Цезарь, такой замечательный господин, который в свое время и написал, ну вернее за него написали под его именем записки о Гальской войне. И именно из этого произведения все Потомки узнали о том, что друиды, оказывается, очень почитали Амилу, и с этой Амелой они обращались крайне аккуратно и с золотым серпом они ее срезали и в белых одеждах они ее собирали и не давали ей упасть на землю, чтобы она не потеряла своих магических свойств. Да-да-да, сказали колдуны маги современности. Товарищ Юлию Церю, он конечно воин великий, но кто же оккупанту правду скажет? Никто, лупцов нет. И поэтому, конечно, истинный смысл этого обряда ритуального по Амеле они ему, безусловно, не рассказали, а на самом деле этот обряд заключался в совершенно строго противоположном. Амела вредна и для земли, и для дерева. И только друиды могли правильно его утилизировать и правильно совершить с ним ритуальные действия, чтобы не осквернить землю. Именно поэтому амели не давали упасть на землю. А белые одежды друидов, прежде всего, как белые халаты врачей, они сразу же показывали, где упали капли сока ядовитого растения, потому что амела это ядовитое растение и чтобы ни в коем случае эти капли не оставались на одежде. Там совсем в другом был принцип и друиды прекрасно знали, что из себя представляет Амела, что она символизирует и когда шапки амила окутывали деревья, это означает, что друиды на ближайшем тинге, на ближайшем собрании вождю и воинам говорили, ребята, приготовьте к войне, у нас все знаки о том, что к нам идут захватки. Вот, поэтому, что это вот и к вашим зубам, кстати говоря, имеет непосредственное отношение, очевидно, к вашему роду, и к вашей семье нынешней или родительской, или еще более, прилепилась какая-то ветка, которую по доброте душевной, по глупости и недомыслию вы приняли в свое родовое дерево, древо. И действует она именно так. И Феху это вычислила. Вычислила этих паразитов, которые подобно Амеле пьют соки с вашего, с вашей источника, с источника вашей истинной силы.